В Дагубилсе начался активный сезон дорожных ремонтов. В связи с этим водители призывают внимательно следить за актуальной информацией и возможными изменениями в организации движения. Самые масштабные работы сейчас ведутся в центре города. На улице Цетокшня параллельно укладки новых трамвайных рельсов перестраивается и проезжая часть. В связи с этим до 28 апреля будет закрыт перекресток улиц Вины и Басциетокшня, а до 12 мая участок улицы Циетокшня от улицы Кандовос до улицы Спорта. После технологического перерыва возобновилось строительство большой парковки у домов по улице Ятнику 93 и 93. 93А, а также восстановление дорожного покрытия на улице Мира. На участке от улицы Гроднес до улицы Лепая идет укладка нового асфальта. В ближайшее время планируется привести в порядок и весь участок до улицы Ятнику. Продолжаются стартовавшие в прошлом году работы по асфальтированию грунтовых дорог. Это улицы Ликсна, Скола с и Стару. В этом году в рамках данной программы планируется привести в порядок также участки дорог на улицах Брянскас, Базнайцас, Дарза и Айспилсетас, Баускас, а также участок улицы Гроднес. В бюджете 2021 года предусмотрены и финансирование на реализацию программы асфальтирования сквозных дворов. В прошлом году это позволило привести в порядок многие дворы вблизи школы детсадов на Новом Форштате, в Северном и на Новом Строении. В бюджете этого года на продолжение программы предусмотрено 140 тысяч евро. Самоуправление планирует привести в порядок порядка пяти объектов в разных микрорайонах города. В ближайшее время планируется начать работу на улицах Слоку и Лепу. Работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия, во время проведения которых возможны ограничения в движении, начались на участке улицы целью от улицы Фебруара до улицы Нометню